У меня не взлетает самолет, погоди. А, у меня не взлетает. Это очень опасно. Это очень опасно. На, держи. Я сейчас утону. Да в смысле? У меня не взлетает самолет. Какого хрена? Сильно поврежден. В смысле поврежден? Кто его сломал? Я его не ломал. Кто его сломал? Всем здорово, дорогие друзья, вы на домашнем канале Валерки и у нас снова GTA 5 Ну что, продолжаем проходить за Тревором, мы познакомились в прошлой серии Тревор фашист, фашисты, я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы шпионите за мной Чувак, у нас здесь что-то засел, короче, дружбан у нас в хате с кусочком пончика или что это такое, розовая кокуля Так, пивка можно глотнуть ранее привет Тревор Окей, а, друзья, не забываем подписаться, короче, на канал, подписаться в группу ВКонтакте, если вы постоянный зритель, да, то можете в комментариях написать, что я постоянный зритель, и я вас а, по желанию добавлю в, в группу ВКонтакте, в, ну, как бы там, беседу, короче, для постоянных зрителей, вот. Вам стоит лишь только написать в комментах, да, я постоянный зритель, там, хочу в, в, в сообществу, ну, не сообщество, в беседу, вот, ну и поставить лайк, конечно, под этим видео, также а, у нас на канале, по-моему, сколько, а, 938 или 937, короче, подписчиков, если мы наберем, короче, с вами а, тысячу подписчиков, да, да тысяч, ну тысячу подписчиков, там, или чуть более, ну, короче, тысячу подписчиков, то я устрою какой-нибудь конкурс, вот. Для вас Что-нибудь разыграю Может быть это игра, может быть что-нибудь другое Короче, ну что-нибудь устрою Вот, так что Все зависит от вас, друзья Итак э -э, Первым делом я хочу, короче, сделать Внешний вид нашему Тревору Вот здесь О чем на меня вообще по деньгам? А, ну вполне отлично э -э, Сделать, короче, ему причесон Сделать ему бороду, наверное Вот так, это здесь, да? Здесь стригут, эй! Здесь культяпки отстригают. Окей. Сейчас мы, короче, с вами что им замутим. Да, давай. Не знаю, ну, что ты сказала, не но не сказала, но давай. Не знаю, что там вякнула, но давай. Так, окей, прически, прически кудри. Ммм. Чем-то знаешь на это, на, вроде же смахивает, нет? Так, длинные, это у нас ты как этот, как его зовут-то, блин, Джек Николсон. Вот такая вот неплохая, вот такую причесон, да, можно вот фигануть, короче, ему такой вот причесон и бороду. Будет вообще ништяк. У нас все брутальные чуваки, у всех бороды, короче, так что Тревору тоже сделаем бороду какую-нибудь либо бородку, но ну, думаю, маленькая ему не пойдет что-нибудь. Нет, такое нет даже. О, во! Смотри, просто во! Отлично. Самый настоящий деревенский мужик, короче, просто, знаешь, вырос в Сан-Андреасе, сам такой вообще просто. Брутал, брутал. Вот. Да, придем. Не сы, придем. Окей, okay. так, а дальше, я думаю, можно будет сделать, короче, тачку немножко, да, из нашего пикапчика сделать какую-нибудь такую крутую машину И, наверное, смотри, тут есть, короче, татуировки, можно татуировочку зафигачить просто какую-нибудь В принципе, недалеко, давай, сгоняем, попробуем сейчас набьем татуху все как все как положено короче сделаем. окей погнали я думаю может я не знаю приодеться хотя фиг узнать вас приветствует Алама тату теньки сеньки you very much а чё, он не заплатил или платят вперед? Hey Давай мне что-нибудь набей, короче. <laughs> Труселя такие вообще. <laughs> Я шизею. Я шизею. Так, тулующий. Давай на туловище посмотрим, что у нас там. Опа, смотри. Вот неплохая, да, такая. А, черепа и роза. Тоже неплохо. О, о, китайский дракон. Хорошечный. Я уже хочу китайского дракона набить. Дальше что-то какая-то муть. Диаварские соски, крест Смотри, вот здесь можно крест а, Клоун Давай вот здесь, короче, мы фиганем крест Да Вот так, крест А сзади, короче, мы фиганем а, китайского дракона, да? Смотри, прикольно Просто По пятихаточке Так, ладно а Дальше левая рука Это а, вон внизу. Внизу. А, смотри. Майкл Тауни, да, это... Он сделал, короче, татуировку в честь своего друга, которого типа похоронили. Типа похоронили. Так. А, Драконы-кинжал, давай. Будет у нас вот такой, типа, вообще... Стиль. С драконами. Так, это что у нас? Это у нас... А, вот это вот рука, да? Пылающий череп. Так, не то, кинжал, трайбл. В принципе, можно вот это сделать, и вот мне нравится пылающий череп. Давай вот так вот. Так, левая нога. Сейчас забью его против полностью. Череп, смерть с косой. И череп со змеей. Давай череп со змеей. Правая нога. Да правую ногу-то не выбери так. Ганса, свобода, короче Пылающий скорпион, смотри А это чё у нас? А, love to head Love to head, пылающий Скорпион, давай на задницу Пылающий скорпион сделаем Хорошо, ну можно в принципе еще и вот это вот сюда вот Фигануть Как бы Немножко пересекаются, ну но ладно, нормально короче, Забились по полностью Спасибо, чувак надо так потратился, короче, на эти... Э, на татушки. Так, ну теперь можно сгонять, короче, я не знаю, что у нас где. Э, смотри, вот здесь вот есть и тачку сделать. И приодеться, короче, как раз. Погнали. И если останется время, то с вами сгоняем какую-нибудь... Задание выполним. Так, так, так. С дороги. Фу. С дороги, фу. Погнали. Вы говорили, у Тревора, короче, музыка, там такой металл фигачит. Я за кадром включал, просто так послушать. Да, прикольная музычка, но, увы и ах, то, что... Ну, пришлось выключить, потому что... АП и АП там всякие все дела, короче. Вот. А так бы было прикольно, да? Так под металчик погонять. Ау! Да ну нафиг, я ж не так сильно-то врезался. Ты че вылетел-то? Слышь? Твою мать. Нифига у меня сразу ХП снесло. Ты живая? Ты как? Или ты кто? А, ты мужик. Сори, ты живой? Я думаю, оклемается Я думаю, оклемается Ну, короче, хотя, с другой стороны пофиг Это же Тревор Это же Тревор Ему, наверное, на все насрать Блин, я же не с такой большой скоростью ехал, почему я вылетел Видать, был не пристегнут. Ну и хрен с ним, в принципе Вылетел и вылетел. Подумаешь, жопу ободрал, обосовал. Так, куда? Сюда? А, стой, там дальше. Там дальше. Вот сюда вот заезжаем сейчас. Открывая ворота дядя тревор приехал окей okay, ремонт смотри можно отремонтировать я отремонтировал я отремонтировал окей okay. uh, усиление брони нормально сразу 60 ставим что у нас с тормозами по тормозам по тормозам давай вот это uh, бампера передние бампера uh, так oh, зачем я купил а ah, ну в принципе вот этот прикольный бампер задний бампер что у нас с задним бампером творится Нормально, давай, вот такой Так, что у нас за шасси? Шасси, это у нас, наверное, а Понятно Давай вот такие, мне нравятся а, Двигатель Сейчас мы с... помощнее сделаем тачку О, прям звук сразу какой, да? Так, стальное крыло Окей Карбоновый, давай, карбоновый Карбон, это круто Карбон прикольно Так Решетка. Тоже такую сделаем Капот а, Такой у нас О, давай, карбоновый капот Хорошо, просто круто Клаксон, в принципе, нафиг не нужен а, Неоновые фары, хорошо, давай, неоновые Расположение неоновых трубок Передние, задние По бокам, давай по бокам Вот, цвет неона Наверное, сделаем Пускай будет Не знаю А давай красный. <свист> Пускай будет красный. Так, ладно. А, номера. А что с номерами? Что у нас с номерами? Погоди. Си -э, синий на белом, желтый на черном. Да, вот это давай. Желтый на черном. Так, окраска, смотри. Окраска машины. Основной цвет. А, хромированный, классический, матовый. Металлик. Давай металлик. Металлик. О. О. Антроцит. Черная сталь. Серебро. Не-не-не-не, давай, вот, либо графит, либо атроцит. Давай графит, он больше карбоновым подходит. Ну, карбоновый слишком темный. давай вот этот. Хорошо. Просто шикарно. А можно винил какой-нибудь, каркас безопасности, смотри. Опа. Опа, опа, опа, опа. Еще и с рогами, смотри. Охрененно, вот такую тему мы сейчас за, за, за пупенем. Трансмиссия. Гоночная ставим. Нормально. Турбонадув. Э -э, гоночный ставим. Бутяк. Колеса. Ч у нас с колесами? Шины. А, погоди, колеса. Э -э, внедорожник. Внедорожник. Бегачим внедорожник. А, давай. Мне вот почему-то всегда, знаешь, вот какого-нибудь.. Э -э нет. Там закрытые. Вот что-то вот такого типа мне нравится. И... Погоди. Типа вот такого, что-то еще. Давай вот так вот оставим. Цвет колес. Пускай будет угольно-черный. А, шины. В смысле, шины ушины, дизайн шины. А, заказные покрышки. Да, пускай будут заказные крутые под подмышки. А, Улейстойки стойкие подмышки. Черный дым пускай будет Так, и стекла Оставилось стекла Слабое затенение Ну, нормально За сильные затенения штрафуют Ну, в GTA навряд ли, а тогда. Окей Погнали Смотри, какую мы тачу сделали Просто ништяк Просто ништяк Ну что, теперь приодеться И отправиться ну, я не знаю, колеса бы я сделал, не знаю, побольше, знаешь, размером побольше, чисто как внедорожник, внедорожник такие oh, no Затнись нахрен, там Так, это что у нас? А Какая-то букмекерская контора, что ли? Нет, мне сюда не надо Мне сюда не надо Мне нужно <coughs> приодеться Это что? Алло? В смысле, алло? идешь ты нахер своим алло так а где одежда то здесь была одежда О Во, вот хорошо ну здорово сейчас мы приоденемся здорово так а, чё у нас я хочу какой нибудь костюмчик знаешь Что за прикиды? О, смотри, какие прикиды. Смотри, какие прикиды. О! Нихерово, да так? Нормуль. Такой типа, знаешь, обезумевший, обезумевший джентльмен. Так, давай вот это возьмем. Так, а что еще есть? Футболки. Ну, футболка, кстати, ничего. О, смотри. Типа крутая рокерская. Болка. Так, ладно. Давай допустим. Не, ладно, нормально. Вот такой прикидон и все будет ништяк. Можно еще очечки. Очечки можно купить, да? Что у нас из очков? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Томаты сокс. Ты в полном сокс, детка. Ну, слушай, какие такие... Знаешь, мы на какие-нибудь пилоты, наверное, тоже пошли. М -м -м -м. Ну, черные здесь не катит, Нет, это вообще как то дичь. Не, нахрен эти очки, короче, без очков. Нормально. Понятно? Ты полный сокс, детка. Окей. Все, погнали. Теперь можно, в принципе, э погнать... Выполнять задание. Да что я везде врезаюсь? -то? Всякие столбы и всякую всякую такую дичь. <клышит> так, окей, что у нас по заданиям? Это я понимаю, какое-то основное задание. А, вот еще, смотри, тут задание. И есть еще чудаки и незнакомцы. Давай в чудаки и незнакомцы загоняем. Прям интересно, вот такие вот чудаки из-за незнакомства, они там бывают такие прикольные всякие штуки. Стой! Куда ты? Я хотел тебя обрулить! А ты? А ты? А ты все, погнали! Чудаки, незнакомцы. Смотри, даже прям вот такой дерзкий угрожающий вид, короче, у машины. Знаешь, у костюмчик можно было, блин, э, другого цвета, в принципе. Вот так точно такой же костюмчик, только другого цвета, допустим, черного, да, цвета. Было бы прикольно. Я думаю. Было бы прикольно. Но, в принципе, и такой сойдет. Заметили, да, что на Андреасе, в принципе, текстуры не пропадают. Ну, как бы так вот, не пропадают. Ой- ⁇ во что я там врезался? В камень, что ли? Который появился передо мной прям. Что ты там сказала? У меня все отлично. У меня все нормально. было, Все так было задумано. Не, неоновый цвет можно было, кстати, поменять. Не на красный, а на какой-нибудь, не знаю, там. Другой. Что-то он как-то хреново смотрится, да, красный цвет? Так, уйди с дороги. Трасса, блин. На той трассе, чтобы... Что там? Трасса на той трассе, чтобы, блин, разгоняться, а не плестись как черепаха, понятно? Едет там спокойно по трассе, блин. Я, понимаете, тут несусь, а он тут едет по трассе, блин. Спокойно. Hey? Ч у меня там колесо? У что-то колесо как-то не понравилось Я сейчас завернула <laughs> Ладно, нормально Эй, чувак Я к тебе приехал А, чувиха, это баба А вот и ты, красавчик Привет, Мод Как дела? О, просто чудесно А у тебя? Примерно так же Между великолепно и шикарно в этом мире полно подонков и отбросов. Каждому из нас приходится нести свою долю. С этим не поспоришь. Возьмешь этого беднягу? Он в бегах, отчаявшийся, одинокий. Он начинает понимать, что такое истинное страдание. И все из-за пары тысяч баксов. Ты не мог бы найти его для меня? О, у каждого из нас есть какой-нибудь дар, Мэтт И не, неумолимое отпра, отправление правосудия Но это мой дар I'm... Именно I'm... за это я тебя люблю, Тревор Я перешлю тебе его my. дело В смысле, мы будем кого-то искать? А, покиньте сектор Ну окей, сейчас покинем <coughs> Сейчас покинем Теперь вам доступно задание по поиску сбежавших обвиняемых, освобожденных под залог. Тревор будет получать от МОД электронные письма с подробностями каждого дела. Понятно. А, понятно. Это, короче, не вот такое вот разовое задание, да, придется как бы ждать э, писем. Окей, ладно, я понял. Погнали, короче, вот сюда. Погнали к Тревору. У него здесь вон появилось задание. Пока времечко есть еще, значит успеем что-нибудь... Натворить <свистит> Погнали Эй, йо Эй, йо Так что, блин э, Тревор сам, знаешь, такой негодяй, да Такой психанутый чувак, короче И будет отлавливать Грабители или кого-то. Так, ладно. Мы приехали. Эй, мы приехали. Скорее сюда, босс! Они здесь тебя ждали? Здесь? Тебя? Кто здесь был? Эти байкеры? После того, как ты убил Джонни Ки, и они портят мою собственность, да? Грабят мой дом, терзают мою душу. И глянь на эту, эту, эту, эту, эту, эту, эту статую бессильной злобы, она была в миллион раз ценнее, чем какой-то дам Джонни Ки. они ее раздолбали Эти жалкие, притоголовые неудачники с кризисом среднего возраста, эти уроды, пидорские, кожаны, кожанках Они уроды, Тревор, они уроды в кожанках Уэйд, уэйд, уйд, уэй, уйд. Эй, эй, эй, эй, Майкл, чертов Таунли. Жена стерва, твоих детей, 45 лет, нашел его? лос – большой город, Тревор. Там много народу живет. От а тебя толку нихрена. А? Выясни, кто совершил это сранное ограбление, ладно? И живет ли там Майкл Таунли? Или кто-то, подходящий под его описание? Я закопаю тебе и твоего кузена. Я понятно выражаюсь? Да, Тревор. Спасибо, Уэйт. А теперь улыбнись. Да, так, намного лучше. Ну, вали Ну что, Рон? Не пора ли нам? Поверить, не могу, что они разбили мою статую безсильной слобы. Какая наглость. Какая хренительная наглость. Мне надо закончить, заскочить вам вниз Езжай на аэродром в Сент-Шорс. Окей, так. А, в амуницию, да? Ладно. Будем мстить за любимую игрушку Тревора. <laughs> Вообще охрененно такой. На кости... В таком костюмчике и, и квад... на квадроцикле. Опа, проехал поворот. За, за, заболтался. Окей. Прием, прием. Я у тебя в задницу устрою, прием, когда поймаю. Что ты хочешь купить? Купить ничего мне нужна снайперская винтовка с прицелом помощнее. Я тебя в задницу устрою прием. Жесть. Ривор, короче, ждет просто. Мелвин, Мелвин, что ты думаешь и о синей реди брендов? ТФИ Индустриз, Аму Нация. Отлично, я беру в подарок мощную винтовку с прицелом и глушителем. Бери, что хочешь, Тревор. Еще одного пожара мне не выдержать. Возьмите глушитель, улучшенный прицел для снайперской винтовки. Хрена, он такой, просто его все боятся. Like его job. просто все боятся. <laughs> Охренеть. Так, еще и бесплатно, смотри. Э, снайперская винтовка, да? Давай. Снайперскую винтовку, смотри, бесплатно. Патронов сразу на покупаем было. Давай, пятихаточка, нормальная. Глушитель, глушитель, глушитель. Глушитель есть, это все есть, да? Понятно. Вот все куплено, да? Все куплено. Уши... А, улучшенный прицел я еще поставил. Хорошо. Нормально. Отлично. Садитесь на квадроцикл. Ну, погнали. Короче, а, опа, броник, броник, броник. Давай броник еще возьмем. Тут какой-то самый сверхтяжелый, самый, наверное, самый крутой, да? Наверное, защищает There дольше. Спасибо, чувак. Так, ладно. Направляю здесь Крону. Ну, поехали. Рон, Рон, я достал винтовку. Жди меня, у водонапорной башник северной полосы. Понял, Тревор. Но будьте осторожны, там же везде байкеры Конечно, Еще бы Опа Я как всегда вообще водила от бога, блин Погнали Мы дождемся до этого момента и позаимствуем этих ташек. серьезно? Да, серьезно Я буду напорный башни, босс Сейчас я еду Я еду Неудобное управление на этом квадроцикле, конечно если, если честно Я наверху, я не вижу товар Но вижу целую прорву байкеров Товар еще не прибыл Сейчас поднимусь Тревор, я на вышке Да я понял, что ты на вышке, слышь Выжди момент, когда ты сможешь пробраться туда без лишнего шума Дальше прикинешь, как доползти до цистерны с топливом и взорвать ее Правда? Лезть дальше, босс А мне здесь самый раз Окей Лезем дальше. Ждем. Немножко кофейку. Хорошо, рассиживаться... А, хорош рассиживаться, да, фой, выход. Если я буду грызть сомнения, вспоминай о том, что я наблюдаю за тобой в прицел мощной снайперской винтовки. Да, Тревор. хорошо, я понял. Успокойся. Так, ладно. Дальше на глаза нельзя, car, остановись car, и не попадайся им на глаза. Me, ты меня видишь, Тревор? Ты меня видишь? Да вижу, вижу. Believe, Рон, ты Ron. не поверишь, у одного из этих пидров, как будто припадок случился. Это я, не стреляй. Тогда, не шевелись. We'll тогда не шевелись. Шевелюсь, just но just ты меня прикрывай, ладно? А, тогда шевелись, он сказал. Короче, сейчас, смотри, смотри, смотри, сейчас покажем, короче, просто мастерство снайпера. Хитман нервно курит в сторонке. Вижу охранника перед лестницей, у диспетчерской вышки. Ничтож, байкеров. Так, у диспетчерской вышки, охранника у диспетчерской вышки, погоди. Где? Я не... А, вот вижу. Вот там, видишь, это парня Тревор. Да, я вижу. А как... Парня? Какого... Какого парня? Вот этого не видишь? Да вижу. Мое зрение меня подводит. Очень не вовремя. Парень, говоришь? Тревор, стреляй, я прошу. Отлично, Тревор. <с <quirky> <с <Moves> Отлично. Пошустрее, Ронни. Повышай свой показатель свой, чтобы прицел снайперской винтовки дрожал меньше. Слышишь, кто-то едет. А они найдут тело. Может его не заметят, если ты перебьешь все огни на вышке. Так, огни на вышке. Вот это что ли? Раз. Два. Три. Свет, <свет> ты погасил, хорошо. Подожди. А -а -а, не убивай водителя, пока в не остановится. Окей, ладно. Он один! Водитель один. Погоди. Да? Или там в фургоне внутри кто-то сидят еще? Не стреляй, нужно выяснить, что он задумал. Да ладно. По-моему, он звонит убитому. Можешь пустить его в расход. Чепок? Отлично. Видел бы ты его рожу. А я не успел разглядеть. Че, какой-то с вышки? Сними его. Из вышки. Отлично. Еще один. Еще один. Да чтоб вас. Сколько вас? В этой вышке. Там что, снизу еще плита? Нет? Вот пуля пролетела и ага. Пуля пролетела и ага. Не пускай меня из виду, Трев. Мне страшно. А где ты, придурок? А, вон. Я тебя слежу, так что беги в топливную баку. Не могу. Кто-то выходит из здания. Я слышу шаги у дальней двери. Так, из здания. Погоди, из какого здания? А, вон. Оказывается, у него был напад, и как раз уходит. Отлично, Тревор. Я просто мастер, я мастер стрелять с винтовки. Снайпер еще тот. Прикрепляю. Не дай им подобраться ко мне, ладно? Ни в коем случае не за один бак, Очень тебя прошу. Лоп. Как гром среди... Ты слышишь, вертолет? Берегись! В смысле вертолет? Всегда не надел этот вертолет. Нахрена он вам, байкеры. Просто четко, просто четко. Не, не зря я в припяти, короче, мучился в этом. Call of Duty, Modern Life Fire. Помогите розу зачистить взлетную полосу. Погнали! Ну, урон! Сейчас все будет огонь. План не сработал? В смысле? Так, оружие, хорошо. Нет, мне нужно вот так вот что-то поскорострельнее, да? Так, а здесь есть. Э... Вот там, в ангаре самолет. Это да пошли. сраку подстрелил. Так, да, готовы! Готовы! Что там выглядываешь эй хорошо там еще кто то что ли блин. там ты мадафакер. опа вон аптечка хорошо погоди а мне нужно короче этот да самолет что ли забрать я так понял вот то факт сейчас такой вот афак мотопак покажу кто блин ты как там наверху очутился? Кто наложил штанг? Блин! Стоп, стоп, стоп, стоп! Погоди, а как я забыл? Ты че убрал? А как? Это. Вот самолет. Кто откуда стреляет? Во! Ты еще не умер, что ли? Ну, Нифига. Я ему, короче, выстрелил несколько раз. Э -э с, с ружья. Смотри. Ну, вы так, погоди, на. их трое. Аптечка. Хорошо. Готов. Такой, нихрена себе. приормянился тут. Окей. Давай-давай-давай-давай. Самолет забит ящиками, Тревер, как ты и говорил. О, смотри, бесконечные патроны. Хорошо. Бесконечные патроны мы любим. Погнали. Ща будем рубить. Это прям просто такой экшон. Оооо, матфакка. Гай, я прям просто как крутой, смотри. Так вот перева переваливай и смотри. White right now, baby baby. White right now, baby baby. Как там песня-то, да? Погнали! Ловите! Ловите! Что откуда? Ловите! Всем, всем! Всем раздам! Всем раздам! Там второй самолет, кстати. Блин, погоди. А кто откуда стреляет еще? Я же всех убил. -то. Нет? Не всех убил? Ты еще живой? Уже нет. Хорош там таранить вертолет. Черт. Эй, пузаны, это место свободно? Пузан. Думаю, для одного пассажира места хватит. Так, погоди. Чтобы наврать скорость, чтобы притормозить. Полетели. Пять? Чтобы взлететь Эй, Тревер, у тебя накрыли байкер я, я понял Давай Нахрена себе Я, кстати, нико... Управление Охренеть управление Я, короче, никогда Не любил управление Управление вертолет, Опа Управление, короче, самолетами и вертолетами всякими в ГТА, оно настолько неудобно просто. Я вот, не знаю, я никак не могу к нему привыкнуть. Вот, а, вот так вот. Так, у каждого пассажира свой набор навыков. Тревор управляет самолетом лучше, чем Майкл и Франклин. А, вот так, да, даже? Блин, я куда-то куда несет, короче, смотри, куда-то к воде. Почему так? Мне сломали, короче, эту, что ли? Крыло или что? У меня самолет постоянно вниз куда-то опускается. Не летит прямо. Приходится вверх постоянно, видишь, вверх, вверх, вверх. короче, повредил мне этот байкер. Ну, понятно. Я, получается, чисто обучалку взял. Взлететь мы взлетели, короче. А как приземляться, я не знаю. Смогу ли я вообще приземлиться. Потому что я нифига не Игубович? Вот так круто летать на самолетах. Кто-то с моря сигналит, по-моему, это они Подтверждаю, сбрасываю груз а, Куда? Говорит, кто-то сигналит Я не вижу А где сигналы? Почему у меня нет сигнала? А, прямо по курсу Форд Куда. Если будут лететь низко, радары нас засекут А, низко не засекут Понятно, надо низко лететь Летим низко Летить на минимальной высоте, чтобы военные вас не обнаружили Понятно, я понял Летим Еще туман еще такой, хрена не видно просто, да? А, вон, вот этот дым, короче, это и есть сигнал, что ли, получается Я понял Да, блин, у меня, у меня просто самолет э, падает Он не летит нормально, он падает А, он сам сбросит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 сильно поврежден, в смысле поврежден? Кто его сломал? Я его не ломал, кто его сломал? Что за бред? Доставка груза пошла успешно, Рона, теперь запомни если окажется, как на взлетке раньше меня Я выпутал тебя На взлетке раньше меня Обгоните Рона по пути по Погоди у меня, смотри, целый самолет Кстати, видел, да, значит, э, засчитали Выполнено задание, потому что видишь, что сразу продолжение началось э, У меня самолет, вот, не поврежден Почему он... Почему он... Снижается все равно, ты смотри, видишь? Он все равно снижается Не могу понять В чем прикол? Оружие едет в Мексику Да, Мексику Парень на судне Оскар Гусман Если есть спрос, можно расширить бизнес Думаешь, мне это не пришло в голову? Мы могли бы выкинуть бизнес Оскара Но оставь стратегию мне, Извини, что спрашиваю Но твой партнер хорошо платит за такие поставки Потому что мне нужно платить адвокату За развод и судебные издержки Да, он платит хорошо Лучше, чем любой другой в этой странной стране я рад это слышать. Ну, конкретные доли мы обсудим, когда приземлимся. идет, ти. Ну, короче, вот как-то так вот получилось. Я вот э, не понял фишки, почему у меня самолет не стал... Ну, очень сильно опустился к воде, короче, и не смог взлететь. Типа говорит, э, лети низко, чтобы военные тебя не взлетели. И тоже, лети низко, чтобы... Погоди, сфокусироваться Охренеть Мне еще садиться сейчас надо Найти низко, короче, чтобы а Г Выпустить шасси Так, ладно, ладно, ладно Приземляемся, приземляемся Стой, стой, стой, стой Я сейчас, я сейчас Дерево, дерево Нет, нет, стой, стой Отлично, хорошо Опа Неплохо, смотри Видишь, ты победил, ты лучший, без сомнения что-то разбил, короче, ну ладно. Видал, видал, видал. А пока вы находитесь и поворачивайте самолет, понятно? Загоните самолет в ангар. Чуть и в ангар, смотри, надо загонять. Ну ладно. Окей, сейчас загоним. Все отлично, отлично! Думаю, мы достойно отомстили за свою статую бессильной злобы. Это была понтовая статуя Треф. Понтовая фигура из дешевого пластика. Но духовную ценность деньгами не измеришь. Это я к тому, что может ты хочешь отказаться от своей доли? Чтобы это обличить мои... что там Хочу? То есть да, конечно хочу. Ладно, хватит об этом, Рон. У нас еще много заказов. Тем, кто живет к югу от Большого Забора, больше всего нужны стволы. Тревор Филлипс Индустриис. Профессионалы. Административные инновации. Победители. Все так. А теперь уйди. Я буду медитировать. Или мастурбировать. Или все сразу. Жесть, короче, Тревор вообще огонь. Тревор-огонь просто. Так, имущество, которое можно купить, отмечено значком. После покупки оно изменит свой цвет. Окей. Можно ангар с самолетом купить. Может приобрести другую недвижимость, например, в гараже, которые можно хранить большое количество транспортных средств. Понятно. Приобретенная коммерческая недвижимость будет приносить вам еженедельный доход. Чтобы увеличить поступающий капитал, необходимо выполнить задания, связанные с менеджментом. Некоторые имущества можно купить, играя только за определенных персонажей. Угу. Ясно. Купив этот ангар, вы сможете перевозить контрабанду для Оскара. Короче, это вот все то, что вы мне говорили в комментах на, по, под прошлыми сериями, типа, по покупку имущества и т.д. и т.п. Нихрена себе, 62 тысячи. Охрененно. Просто охрененно. А, привет, Тривер, мне сообщили, что этот э -э негодяй... Ух ты, у меня 7 сообщений, охренеть. Привет, Рыр. Мне сообщили, что этот негодяй прячется на одни карьеры. Буду глядеть в оба. А, говорят, что этот скользкий тип. И когда он увидит себя, он наверняка побежит. Так. Ральф Островский. Понятно. Последнее известное местонахождение. Да ладно, мне еще на карте надо будет искать вот это, именно вот это местонахождение. Блин, я же плохо ориентируюсь по карте. Ну ладно, попробуем как-нибудь. Лусан, гонка и по бездорожью. Понятно. Так, новое поступление оружия. Новое поступление запчастей. Так, оружие опять в продаже. Лагерь альтуристов. Привет, Тривер. Только что познакомился с ребятами из культа альтуристов. У них лагерь. Тут в горах обещают заплатить, если ты приведешь к ним страждущих, которых надо спасти. Похоже на легкий заработок. Они говорят, что просто хотят пригласить кого-нибудь на ужин. Ром. Понятно. Так, ответить нельзя, да? Так, и все, да, Получ... А, нет, вот еще. Uh, Привет, Тревор. Это брат из тюрьмы. Тревор, надеюсь, ты в порядке. Давно тебе не писал. Охрана говорит, что скоро мне не разрешат свидания. Если я буду хорошо себя вести, надеюсь, uh, ты ни во что не влип. Ну или решил сдаться властям. В тюрьме неплохо, на самом деле тебе здесь понравится. Я скучаю по Майку, но сейчас ему уже хорошо. Спасибо, что спросил, но бойфренда у меня нет. В тюрьме такого не бывает, разве что ты сам этого не захочешь, Брэд. Ты не поверишь, но Майк жив и живет в Лос-Сантосе. Видел по телеку. Вот так. Короче, ну и вот на этой ноте э, мы с вами... Блин... Что они там все? Привет, Тревор, оплата Оскара за оружие была переведена. Аэродром пропадщик пустует. Ты их всех перебил. Думаю, теперь это собственность Тревор Филлипс Энтерпрайз. Взгляни туда, проверь, что и как. Окей, спасибо, Рон. Окей, вот на этой ноте... Да что, блин? Амуниция. Короче, похрен. На этой ноте мы с вами закончим, друзья. Пускай у нас... Тревор медитирует и мастурбирует. И все вместе, и все сразу. Вот. Ну, а мы продолжим уже на следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Твиттер, Тикток, Инстаграм. Там, короче, на все ссылки то, что у меня есть. Вот. Про э, беседу я уже сказал в начале видео. Так что, если кому интересно, пишите. Да, я в комментах. Да, я постоянный подписчик. Ну, постоянный зритель, постоянный подписчик, да. И хочу в беседу. Вот. И набираем тысячу зрителей, тысячу подписчиков. И тогда я устрою конкурс. Все от ваших сил, друзья. С вами был Валерий. Всем пока.